RUTOKEN Лагон очень простое и удобное решение для замены небезопасной парольной аутентификации на безопасную двухфакторную с использованием смарт или токенов RUTOKEN. Данные решения используются для компьютеров, работающих вне сети организации и не входящих в домен. Для использования RUTOKEN Laguna на одном компьютере вам необходимо приобрести одну лицензию RUTOKEN Laguna и один токен для каждого сотрудника, который будет работать на этом компьютере. Для работы с Лагоном подойдет любая модель RUTOKEN. Установка RUTOKEN Laguna займет у вас меньше одной минуты. Настройка тоже выполняется достаточно быстро. При первом подключении токена к компьютеру для него задается пин-код, который вы в дальнейшем будете использовать при входе в операционную систему. Для этого используется панель управления RUTOKEN, которая устанавливается вместе с RUTOKEN Лагоном. Дальше выполняется настройка учетной записи. Мы вводим существующий пароль пользователя. Затем, нажав на кнопку «Сгенерировать», создаем новый, длинный и сложный пароль, который будет храниться на токене. Теперь вы сможете войти в вашу учетную запись только при помощи токена. Вам достаточно подключить устройство к компьютеру и ввести его пин-код. Если вы отключите токен от компьютера, то произойдет либо блокировка рабочего стола, либо принудительный выход из системы. Все будет зависеть от ваших настроек. Здесь нужно быть внимательным, так как при принудительном выходе из системы могут быть утеряны данные, с которыми вы работали. Конечно же, это произойдет только в том случае, если вы их предварительно не сохранили. Никто другой без токена и знаний его пин-кода не сможет зайти в вашу учетную запись. Такая защита работает даже в безопасном режиме компьютера а значит ваша учетная запись и ваши данные находятся в безопасности.